Mm. О, здорово, братишка. Здорово. Добрый здорово. здорово. Да. Вы откуда? Кол? Я с России. Я с Россией. Mm. Ну а город какой? Я с деревни. Я с деревни. деревни. <свят> хорошо. Ну а как приятно. у вас деревня? Что? Что? С какой деревни? <свят> <свят> Ивановка. <свят> Ивановка. У -у -у как у вас деревне? Как вы живете? Ну хорошо живем. Ну хорошо живем. Mm. Все хорошо у вас? Да. Да. Какая у вас позиция Супер. по поводу войны? Супер. А у нас война. Вы воюете? Вы знаете? Что? Вы что? Вы воюете? Вы знаете? У нас, нас война. Ну, нет, у вас у вас а нету. вы знаете, что нету. Россия <сев�> напала на Украину? Уверенно, да? Уверенно, да? Уверенно, да? А нет, хорошо. А? Доказательства есть? Доказательства конечно, нет. Конечно. Конечно есть. Нет, каждый смотрите. день нам доказывают. Смотрите. Если... Если... Россия напал, Россия напал на Россию, есть на Валерий, вы, вы, Если... Россия Если... Если... Если... Если... Если... Если... есть уголовный Если... Если...